Всем привет! Организаторы известного музыкального конкурса Евровидения в связи с сложившейся ситуацией запустили историю Евровижен и Гейм, в рамках которых повторяли конкурсы прошлых лет. Примечательно, что в этот раз также проходило голосование, во время которого фан-коммунити решали, кто бы мог победить на Евровидении, если бы конкурс проходил сейчас, 20 июня. Был показан финал 2008 года, в результате которого итоги голосования неожиданно изменились. Так победительницей и Again 2008 стала Ани Лорак. На конкурсе в 2008 году звезда заняла второе место, уступив победу представителю России Диме Билану. Примечательно, что согласно новому голосованию, артист занял лишь девятое место.